Сезон, а я долго? Долго ну да, типа, я же Соколовский, я теперь крутой гэнгста, а после ходки, теперь меня все пацаны на районе уважают. Для блогера, который делает типа интеллектуальный контент, подобные слова... Это пиздец. Всем доброго времени суток, друзья. Наверняка многие из вас уже посмотрели дис Соколовского на Николая Соболева. Я тоже несколько раз посмотрел этот ролик и, честно говоря, немного приохуел. «Соколовский, зачем ты это делаешь? Ну хватит гнать!» Хочется сказать, что еще до ходки на зону Соколовский снял несколько разоблачений на Николая Соболева, и вот недавно на его основном канале появилось еще одно разоблачающее видео о том, что Колька так быстро поменял свое отношение к Соколовскому и к тем проблемам, которые на него свалились. Соколовский не террорист. Соколовский, разумеется, считает это лицемерием и тем, что Николай просто-напросто подстраивается под популярные нынче мнения. Хорошо, я могу допустить, что это так. У Кольки за всю его YouTube деятельности бывало немало зашкваров. Но тем не менее, что я заметил за Николаем Соболевым, это то, что он умеет признавать свои ошибки и вовремя менять позицию. Представь себе, Русланчик, люди мудреются временем и они способны поменять свою позицию по разным вопросам. Да посмотри в конце концов на себя, каким максималистом ты был до своей ходки на зону, и как изменился после. Вспомнить хотя бы то, сколько мата было в твоих ранних роликах. Приветствуем Соколовский и я безответственный Пидер. вами Соколовский и Николай Соболев честный пидор. Пидер, Пидер, Пидер, Пидер, Пидер. О, oh, you touch my <связь> Нынчеловец Покемонов решил выпустить диск в виде клипа. Многие блогеры сейчас любят выпускать клипы, в том числе и дизы, в жанре рэп. Как же заебали лицемерные мгази! Что в погоне за хайпом лезут к нам в рэп. Но чтобы научиться читать рэп, много таланта не надо. Ну я, например, еще ни разу не видел блогерских дизов, где был бы реальный вокал, где сам блогер приложил бы усилия, постарался бы, придумал интересный текст. К тому же Соколовский выбрал объектом для подражания фараона, который явно не является самым талантливым рэпером. Это точно. В 2016 году Соколовский хотел хайпануть на ловле покемонов в храме, но после того, как его загребли, он почти все просрал. Статистика его канала пошла вниз, а это вполне закономерно. Когда ты забрасываешь свой канал на ютюбе и долго не ведешь его, статистика просмотров и подписчиков начинает стремительно падать. И чего ж тогда захотел хитрый Русланка? Хитрый Русланка захотел хайпануть на Николае Соболеве, который к этому времени набрал уже более трех миллионов подписчиков. Ну а действительно, а че? Канал-то как-то надо спасать. Кроме того, Русланчик еще и продемонстрировал свои навыки в рэпе. О как, да теперь хоть на Версус вызывай. Ну и что неудивительно, хитрый Руслашка сумел всунуть даже в полутора минутный клип рекламную интеграцию. Ссылку на них вы найдете в описании. А ведь я понадеялся, что ходка на зону что-то изменила в Руслане, что он перестанет заниматься хайпажорством и будет разбирать более серьезные интеллектуальные темы на своем втором канале. Но русский YouTube это есть русский YouTube. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме.